И вновь всем привет! С вами в эфире канал Портал семьсот тринадцать. «Путь к свободе» я его ведущая, Хмелькова Ольга. И я отвечу на такой вопрос, который мне был задан. Да, что же нам всем делать с предоплаченными картами? Что это вообще за продукт? Что это вообще за такие кредиты и как с ними, с какой стороны к ним подходить? Ребят, значит, выход там же, где и вход. Если вы поняли из прошлой лекции, что по большому счету денег в том понимании, в котором мы понимаем, что такое деньги, да, то есть это валюта это а, монеты это банкноты а, вот таких вот денег нет вот просто для тех кто еще не осознал и не понял да откуда взялось слово банкнота я вам уже говорила да банк и ноут банкнота по большому счету это банковская запись ну либо вексель да по-другому Вексель – это уже ценная бумага, то есть тоже некая банковская запись. Так вот, мы привыкли считать деньгами а, определенную форму визуальную, да, вот что деньги имеют какой-то нарицательный номинал, вот, нарицательную стоимость, что деньги выглядят как-то а, каким-то определенным, зафиксированным образом. Да? То есть он, он, они имеют формат, установленный каким-то центробанком какой-то страны. Да? То есть доллары а, печатаются центробанком США и их форма установлена. Именно центробанком США, да, как они должны выглядеть. Но на самом деле, ребят, а, деньги – это нечто шире. Деньги – это все чем можно расплачиваться, что имеет ценность. Вот в этом вот как раз-таки вся утка, и на это мы попались все. Вот. Никто не понимал, что это такое. Да? Мы-то считали, что деньги – это то, что в кошельке, это вот эти вот зелененькие, розовенькие, желтенькие бумажки. Но нет, ребята, мы уже с вами выяснили такой вопрос, что сейчас у нас существует, скажем так, четыре типа денег. Да? Первый тип это как раз-таки денежная единица. В прошлой лекции я вам про это рассказывала. Денежная единица это и есть, банкнота. Она была, она была по, в СССР по коду 002, да, ну не буду пересказывать прошлую лекцию, то есть там я все популярно объяснила, что вот те деньги, которые у нас закрепились в нашей советской памяти, в наших советских людей, это как раз-таки банкноты. У нас закрепились банкноты, но, ребят, денег четыре вида. И более того, вам скажу, что один вид настоящие банкноты, настоящая денежная единица, они не используются. Причем вообще, ребят, не используются. Вот в чем весь фокус, вот в чем нас надурили. Более того, Центробанком закреплен, закреплено за Центробанком право совершать эмиссию денег, да, то есть их выпускать, печатать, пускать в оборот, но Центробанк этим правом не пользуется. А более того, он пользуется тем, что у него нет права, понимаете, у него нет права имитировать, имитировать другие деньги. Вот, ну, нет у него этого права. А он это делает. Вот в чем вся соль. Значит, какие у нас есть деньги, да? У нас есть скажем так, платежные средства. К этим платежным средствам в том числе относятся и доллары, и билеты Банка России, да, и лиры, и тугрики, и все, что вы знаете, это, это всего лишь навсего платежное средство. Более того, как платежное средство с нарицательным номиналом есть пластиковая карта, как платежное средство, пин-калькуляторы, какие-то другие онлайн-устройства, это все, включая приложение, это все, ребята, платежные средства это все одно и то же понимаете в чем дело вот единственное что вот эти вот платежные средства ну туда же мы доносим в эти платежные средства это все ценные бумаги Закладные, векселя, облигации, акции – это все платежные средства. То, чем можно платить. За что мы платим? Мы платим за товар. У нас самое ценное является ресурс, услуга и товар. Понятно, да? Вот три категории. Вот три категории действительно ценностей. А Сам по себе платежные средства они ценности не имеют вообще. У них есть своя себестоимость их производства, есть так называемая нарицательная стоимость. Вот что такое нарицательная стоимость? Это номинал. Понимаете, вы когда подписываете кредитный договор на 2 миллиона рублей, вы выпускаете ценную бумагу, вексель, с нарицательной стоимостью 2 миллиона рублей. То есть банкноту вы выпускаете, двухмиллионную банкноту одной бумажкой. Ну, может быть, она у вас там на 5 страниц, но неважно, понимаете? То есть одним документом вот такая вот банкнота. Вы тоже а, эмиссируете ценные бумаги, вы это делаете по закону. То есть вы по большому счету все являетесь участниками и соучастниками а, так называемой как это называется национальная, <смех> национальная платежная система да? вот мы являемся все участниками вот этой вот национальной платежной системы вот. и здесь нужно понимать как выстроена цепочка то есть настоящие денежные единицы в том виде в которых мы их знаем как денежки да вот это были рубрики нашей ссср они не выпускаются то есть они вообще изъяты из обращения изъяты они из обращения постановлением, знаете, да, который Ельцин подписал, там перевели на коды валют, вот эта вся петрушка история, откуда вот этот вброс-то пошел с кодами валют вот ножки растут оттуда то есть рубли советские изъяли и тем самым изъяли полностью скажем так весь процесс вообще формирования и печати вот этих вот облигаций вот этих денег, векселей вот советских, короче говоря, вот эта тема закрыта, все, вот, и, вот их, их нет, и хождение их по территории нашей страны, оно, ну, как мы видим, его нет. Значит, дальше что происходит? Центробанк а, совершает эмиссию неких платежных средств под названием «Билеты Банка России». А, потом... Коммерческие банки подключаются в этот процесс, и они совершают эмиссию электронных денег. Чем отличаются электронные деньги от платежных? Да, это все, все платежных систем. Это все мы рассматривали в прошлой лекции, ребят. Просто сами денежные средства теперь называются правильно. Давайте уже переходить в правильные формулировки. Денежные средства. Это циферки, которые учтены на вашем банковском счете. Вот это денежные средства, циферки и не более того. То, что вы имеете на руках в виде налог, в виде кэша, это платежное средство. Это не деньги, ребят. И это платежное средство, осознайте это, оно равноценно векселю, равноценно банковской карте, равноценно вашему приложению, пин-калькулятору или что еще есть, понимаете, равноценно. Ну, понятное дело, каким образом равноценно. То есть, имеет покупательскую, покупательский спрос, может торговаться на рынке, на бирже, принимается к обороту во всех компаниях, да, ну и, собственно говоря, участвует в коммерческой деятельности. Вот что значит равноценно. Равноценно по правам. Понятно, да? Вот, смотрите. Значит, вы не, не имеете на руках денег. На руках денег нет вообще. Вот запомните вот эту вещь и уясните у себя как-то в голове уложите. У нас на руках нет денег. То, что мы имеем на руках 100 рублей, там, я не знаю, 2000 рублей, 1000 рублей, 5000 рублей и копеечки, это все платежные средства. То же самое касается и монет. Это все платежные средства, ребят. Денежные средства у нас лежат на банковском счете. Да, в виде циферок, в виде учетной записи. Вот это денежные средства. Если у вас а, вот эти платежные средства учтены где-то у оператора без открытия банковского счета, то это называется электронные денежные средства. Мы уже с вами говорили, что же такое электронные денежные средства и где они вообще находятся. Это различные электронные платежные системы, такие как WebMoney, там Яндекс кошелек, Kiwi кошелек, вот эта вот история. То есть там запись о платежных средствах, которых в принципе уже нету. То есть это, знаете, такой след, это фантом. Вот. Я вам объясняла в прошлой лекции, как он образуется, но дело не в этом. Дело в том, что все повязаны в этой круговой поруке, и для того, чтобы вы понимали, как происходит эмиссия электронных денежных средств, я вам расскажу такую историю чтобы вам стало понятно, как же вообще выпускаются эти электронные денежные средства. Вот смотрите, у вас э, открыт банковский счет. На этом банковском счете вы его открываете. Да, когда вы открываете счет, написали заявочку. Процедуру открытия счета все знают, да, банковского. Вы приходите в банк, заполняете их форму заявления. Но по большому счету форма-то их, но заявление ваше. То есть это ваша оферта банку. Вы пришли и предложили банку ее. Вот, я хочу открыть счет, это ваше предложение. И не путайте с тем, что оно на бланке банка, это никого не волнует абсолютно. Вот. Для суда, для, для юридических вопросов, это вы сделали банку предложение об открытии счета. Банк должен рассмотреть и выдать вам значит, ответ в письменной форме. Но он может вам, кстати, устно выдать, но вообще по-хорошему в письменной форме должен вам банк дать ответ, что да, хорошо, мы подтверждаем, то есть они акцепт некий дают на открытие счета, после чего заполняется... Обязательный, обязательный, законом обязаны банки заключать с вами договор открытия банковского счета. Неважно, какой счет вы будете открывать, да, что вы, что вы там будете, какое платежное средство будете там учитывать в банке, либо это будет, допустим, какие-то акции, облигации, да, вам откроют счет для ценных бумаг, либо это будет кредит, вам должны в этом случае открыть кредитный, то бишь судный счет, да, либо это будет текущий счет, дебетовый счетный, счет обычный. вот, То есть какой счет вы попросите, такой банк вам должен будет и открыть. Ну, в, со в соответствии с офертой. А почему оферта подлежит рассмотрению? Расскажу. Потому что банк может открыть только тот счет, на которого у него есть лицензия. То есть вот те операции, которые он имеет право делать по лицензии Центробанка, то он и делает. Все остальное он не должен делать и счета открываться не должны. Он не имеет на это права. Почему? Потому что все счета по закону информация обо всех счетах идет в налоговую инспекцию. Любой счет, открыт, открытый на ваше имя, информация поступает мгновенно в налоговую инспекцию. Вот. То есть, если, грубо говоря, вы приходите в какой-то коммерческий банк, у которого есть обычная лицензия Центробанка на открытие и ведение счетов, вы приходите, просите открыть обычный расчетный счет да, для взаиморасчетов, для покупок, продаж, там, я не знаю, ну просто себе хотите сделать то они вам открывают обычный дебетовый текущий расчетный счет, да, 408.07, как правило, либо там какие-то, ну, в общем, как правило, да, 408.07 вам открывается. Что это значит? что Это как кошелек. То есть вы открываете в банке кошелек для того, чтобы производить безналичные расчеты. Да, или как говорит нам закон, производить платежи в безналичной форме. Да, вот тоже вот такая интересная формулировка. То есть в безналичной форме проводить платежи. Если вы захотите открыть, допустим, себе судный счет, да, то есть взять кредит, у банка должна быть на открытие этого счета лицензия. Да, лицензия на что? На кредитование. Вот. Поэтому если у банка есть лицензия на кредитование, вам этот судный счет будет открыт. 455. Если нет лицензии, не будет открыт счет. Вот, то же самое и с счетом ценных бумаг. Если у банка есть такая лицензия, вам будет открыт счет для ценных бумаг. Так вот, смотрите, какая история получается. По требованию банка, по требованию клиента, значит, по, по оферте клиента, банк рассматривает его оферту, акцептует, говорит, да, хорошо, окей, у меня есть лицензия, я тебе открою, обычный расчетный счет, не проблема, он этот счет открывает, вы заключаете договор, да, где все прописано, какие-то там, может быть, ежегодные платежи, какие-то штрафы пени, там еще что-то, ну и, не знаю, тарифы банка, может быть, и вот там-то, как как раз-таки, ребят, вот э, почему вам никому не дают на руки этот договор? Потому что в этом договоре прописана эмиссия денег, которая запрещена, потому что эмиссия денег у нас кто может заниматься? Ну-ка вопрос такой на засыпку. Центробанк, конечно же. Вот как эмиссия денег происходит? Э, происходит очень просто. То есть банк устанавливает некие свои тарифы на открытие, наведение счета и некие тарифы за обслуживание счета. То есть это некий такой процент, либо какая-то фиксированная ставка. Но по факту, что это такое, ребят? Это может быть не услуга, понимаете? Вот тут вот сейчас мы такую вот важную, важную фишку поймаем. Смотрите, в бухгалтерском учете есть такое понимание, как начисление и покрывающий платеж. Называется проводка. Да? Вот. Либо называется, там, общим словом это называется платеж Вот что же такое платеж и чем платеж отличается от перевода От простого денежного перевода А разница есть, ребят Потому что в случае, когда вы совершаете платеж Присутствует всегда начисление и начисление всегда первое то есть сначала делается начисление, то есть вы делаете такая дебетовая строка создается. Вы хотите купить товар. Да. Так вот, в магазине создается начисление, когда вы товар положили в корзину, да, создается там минус 1000 рублей. И вот на этот минус 1000 рублей прилетает ваша 1000 рублей, да, ваш платеж, он называется целевой платеж, да, почему целевой? Потому что цель обозначена. Вы не просто так в магазин закинули деньги, там, ну, выберите мне там на свой вкус что-нибудь. Нет, вы обозначили конкретную цель, конкретную модель изделия с конкретным цветом, с конкретными характеристиками и параметрами, да, и ваш платеж был не абстрактный, а совершенно конкретный. То есть вы хотите купить там чайник золотого цвета, там с сиреневой бабочкой, да, именно вот там 1,6 ватт и никак иначе, да, вот именно такой вот модели, и только такой. И вы платите конкретно за этот чайник. И тогда создается, когда вы там кликнули, выбрали, положили в корзину, создается начисление. У этого начисления есть совершенно конкретные параметры. да, Там все вот это указано, все характеристики, модель, цена, все-все-все указано. И это начисление покрывается вот как раз-таки целевым платежом. Так вот нам законодательство говорит о том, что вот платежи, законно могут содерж... совершаться в двух формах, в наличной форме и в безналичной форме. Да? Что такое в наличной форме? Это когда вы приходите в магазин и отдаете вот этот ваш кэш бумажками, да? вот это в наличной форме. Что такое в безналичной форме? Это когда вы открыли счет с банком, да? банк рассмотрел вашу оферту, он вам ее акцептовал письменно. Вы заключили с ним договор, открыли расчетный счет, положили на него тысячу рублей. Так вот, когда вы передали тетеньке или там в банкомат вставили тысячу рублей, да, эти вот циферки появились у вас в учетной записи. Вы открыли где-то там свое приложение, либо в банкомате, либо выписку вам дали на бумажке, что все, денежки учтены. На самом деле расчетный счет ваш есть не что иное, просто как учетная запись, цифровая учетная запись, ни больше, ни меньше, то есть самих денег там нет, но ну, они как бы числятся, но это уже не сами деньги, это просто учетная запись наличия платежных средств на банковском счете. Понятно, да? И вот теперь смотрите, когда вы собираетесь заплатить вашими платежными средствами, оплатить покупку, создается начисление, и, соответственно, ваши денежки уже приобретают статус целевого платежа. И вот они полетели, покрыли это начисление, и вам уже там чайник с доставочкой приехал. Понятная, да, история? Но бывают такие случаи, а они сейчас сплошь и рядом, потому что банки так сделали свою деятельность. Очень удивительно, они насоздавали всяких операторов электронных денежных средств, что они делают? То есть, грубо говоря, есть у нас магазин М-видео, да, вот в нем а, какие-то товары продаются, и у MVideo есть интернет-магазин. Но М-видео не напрямую к банку подключен, да, например, а через какую-то платежную систему. Ну, давайте возьмем там, ну, для примера Яндекс ⁇ Деньги ⁇ да, пускай, ну, неважно, или там «Киви», кошелек. Ну, вот давайте Яндекс ⁇ Деньги ⁇ возьмем. Как она работает? Вы со своего платежного, со своего расчетного счета, да, делаете поручение заплатить за чайник. Значит, ваши деньги, ваша вот учетная запись, да, с нее списываются вот эти циферки, тысяча рублей, зачисляются на виртуальный счет вот этого вот оператора, да, Яндекс.Деньги. И при этом, при этом Яндекс Яндекс.Деньги говорит, что... Uh, ну, у него в его тарифах, да, он же там оператор, допустим, электронных денежных средств, у него есть свои тарифы на обработку платежей. И он говорит, что uh, моя обработка будет стоить 3%. Ну, то есть вот то, что вы имеете возможность к вашему интернет-магазину uh, прикрутить возможность вообще интернет-платежей, да, вам это будет стоить плюс 3%, плюс 4%, ну, давайте возьмем там плюс 5% да, к к стоимости чайника вот если чайник стоит 1000 рублей значит мои услуги будут стоить 5 процентов от 1000 рублей вот и что у нас происходит да если у нас грубо говоря 10 процентов это 100 рублей да, то, соответственно 50 рублей у нас идет идет куда идет соответственно яндекс деньгам вот есть это их заработок но опять же, ребят, какой такой заработок? Это не, это не платежное средство, чтобы они заработали. Что в этот момент происходит? А в этот момент, когда вы прогоняете деньги через такого оператора, происходит тот самый процесс под названием эмиссия денег. То есть по большому счету они нам говорят, что они оказывают услугу. Но, понимаете, вы же не подписываете акты выполненных работ. Вы же ничего вообще не подписываете. Какая такая услуга? Да, если мне оказали услугу, если мне, допустим, пришел мастер и починил чайник, да, он мне говорит, ну вот распишитесь, мне надо отчитаться. Да, вот акт выполненных работ, я вам все вот починил, столько-то деталечек поменял, столько сделал. А здесь почему-то никаких актов не происходит. То есть почему? Что закон о защите прав потребителей для них не работает? Тут я разбиралась с этим вопросом и выяснилось, ребят, что это никакая не услуга, потому что если бы это была услуга, то эту услугу надо было заказать сначала, а потом на эту услугу должна быть сделана начисление, чтобы эта услуга была оплачена, да? вот. Но поскольку, ну с точки зрения бухгалтерского учета, да, но поскольку никаких начислений не делается, то грубо говоря, при прогонке денежных средств через вот такие вот операторы происходит не что иное, как эмиссия денег. Эмиссия электронных денег. То есть вот, вот это вот их так называемая услуга да, или так называемый тариф плюс 5% за каждый платеж, а, есть не что иное, как эмиссия денег. То есть вся их выручка, вся их прибыль с этой деятельности относится к разряду эмиссии денег. Это относится, ребята, ко всем вообще абсолютно без исключения, в том числе и к вам, если вы занимаетесь с бизнесом вы тоже выпускаете электронные денежные средства я вам расскажу как это происходит когда вы продаете товар вот вы купили где-то товар он у вас приехал из-за границы растаможился да и вы берете товар и накручиваете на него ндс откуда вы берете ндс вы делаете начисление до да, налог добавленной стоимости начисляете налог так вот вот это начис... начисление налога и есть эмиссия электронных денежных средств. Дальше этот налог куда уходит? То есть, как, как, что с ним происходит? Любая эмиссия денежных средств, причем электронных, требует обналички. Да? Но ну, как, как как-то они должны... Вот этот воздух как-то должен преобразоваться в платежные средства. Как же это происходит? Это происходит очень просто. Клиент, оплачивая у вас товар с НДС... Да, своими деньгами покрывает вот это вот начисление НДС. И эти денежки а, уже через вас да, обналиченные, чистенькие, красивенькие. Эти денежки улетают куда? В ФНС. Вот она эмиссия денег через наши госструктуры. Понятно, да? Таким же образом происходит эмиссия а, электронных денежных средств во всех госструктурах, да, будь то ГАИ, будь то... Uh, еще что -то, что то, что они называют якобы услугами. Но, ребята, услуги, во-первых, а. Должен быть договор на оказание услуг, да, раз. б. Uh, должен быть заказ-снаряд, да, что вы заказали эту услугу. Заказ должен быть. И в. Uh, должен быть акт выполненных работ. Вот минимум, минимум три бумажки должно быть. Договор, заказ, акт выполненных работ. И вот только после этого идет платеж. Но что мы видим по факту? Вы, кто-нибудь из вас заказывал фотографию в вашей машине, причем со скоростным режимом Мы с вами? Были вы там пристегнуты, не были? Что-то у меня договора с вот этим ГИБДД нет, да? Более того, договора у меня с, с каким-то энергосбытом нет. Я не знаю, там с телевидением АКАДа нет у меня договора. А люди с меня что-то просят. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что таким образом, то есть это, это не услуги, договора нет, это, к услугам это никакого отношения не имеет, они все являются операторами электронных денег, они все, все вот эти структуры являются участниками значит, общероссийской платежной системы, все являются участниками, они все там зарегистрированы. А, типа как бюджетные, бюджетные фонды. Между прочим, даже прописано в 161-м федеральном законе, но там прописано только не государственные пенсионные фонды, но и, и государственные пенсионные фонды. Но я вам скажу, что этот список гораздо шире, как оказалось на поверку. Там и, и ГАИ там состоят, и все-все-все. То есть, ребят, что получается? Что электронные деньги, они Эмиссируются в огроменных количествах, в огроменных, а поскольку они эмиссируются самими вот этими бюджетными структурами, да, и более того, всеми юридическими лицами, и П, в том числе производится, то надо как-то их обналичивать. Встает вопрос, как же их обналичивать? Они же все равно где-то на каком-то агрегаторе оседают, да, то есть где-то есть вот этот узловой оператор а, электронных денег, в котором вся вот эта вот каша на виртуальных счетах крутится. Да? Вот где же эта хрень? Вот что с ними делать? А, вот, вот на этой хрене а, вот этих вот операторов, да, и как правило, как правило, ребят, конечники это либо коммерческие банки, а, либо какие-нибудь сейчас скажу, при Центральном банке есть у них а, с, с, такие структуры есть у Центрального банка для бюджетных, для бюджетных организаций, как-то как они называются, хотела быстро сказать, но вылетело из головы. Ну вы знаете, там типа какое-то казначейство, не казначейство, как-то вот, когда платишь бюджетную структуру, там вот, это вот, вот эта шляпа вылезает всегда, как, какой-то какой типа то ли банк, то ли не банк, то ли непонятная зверушка, куда мы платим, да, какое-то управление какого-то казначейства в губ-губ москвы что-то там еще какая-то лабуда так вот вот это вот петрушка и и есть он самый оператор электронных денег понимаете он их сам создает вот этими непонятными услугами а потом ему что нужно сделать а потом ему нужно сделать обналичку потому что сами по себе электронные деньги это записи о платежных средствах которых нет. Понимаете, более того, даже банковского счета нет. Это просто записи где-то на каких-то виртуальных лицевых счетах. А теперь из вот этого вот мифического какого-то, я не знаю, голограммного состояния их надо перевести в кэш. Что они делают? Они где этот кэш берут? У вас. Вот ваши штрафы, вот ваши там, походы в поликлиники, да, платные услуги. И вот это все, вот они обналичивают кэш таким образом. А, вот, вот это было сделано для бюджетных сфер на самом деле. Ну, и не только для бюджетных, это было еще, и туда же подключились и РСОшники, туда же подключились и, и операторы связи, им сейчас вообще разрешили гонять, да, с 2011 года, но они сделали чуть попозже, правда, пока там технологии дошли, гонять деньги со счета на счет, то есть с одного телефона на другой перекидывать, сейчас коммерческие мобильные банки понаделали, да, и почтобанк туда же подключился, но, ребят, вы должны понять, что это все электронные денежные средства, это фейки, это то, чего нету. Но это надо как-то обналичить. Обналичить они могут эту всю историю двумя способами: да? либо с вас реально там через ФССП и все остальные какие-то свои рычаги воздействия, трясти с вас наличные деньги, да? либо, либо чтобы вы совершали платежи в их адрес, они уже начали там, ну да, в некоторых случаях выставляют начисления, в частности там налоговые выставляет начисления, а еще кто-то выставляет но вы посмотрите, как они вам выставляют начисления. То есть они выставляют не за конкретную услугу, не за что-то. Они выставляют сумму по тарифу, а эта вся денежка падает в общий котел, на общий виртуальный. Так начисления не делаются. К начислению привязывается товар или услуга. А здесь ничего не привязывается, понимаете? Здесь какое-то вот такое эфемерно непонятно что. Ничего не привязывается. Услуга всегда имеет в основе своей либо нормы часы, либо какую-то выработку, либо сколько там бригаду послали, одного человека послали. То есть там всегда какие-то люди задействованы. А в этих вот товарищах ничего там не задействовано, понимаете? Тупо тарифы. Какие люди задействованы, если камера вас сняла, да, и вот эту вот лабуду послала. То есть, происходит эмиссия электронных денежных средств. Вот теперь смотрите есть некий виртуальный счет, лицевой счет, да, на котором э, выпущены электронные деньги. Вот эти электронные деньги надо обналичить. С, в случае с какими-то бюджетными структурами это все обналичивается ну, достаточно просто. Вымогают они вас оплатить этот штраф, поземельный налог там, или еще какую-нибудь лободу, вы платите. А в случае с банками, да, вот тиньков, ну а ему что делать? Вот, он, он начисление это не может вам выставлять да, и, и уже совсем в наглую в уши там, вам лить. О, поэтому он что делает? Он раздает кредиты. А по большому счету, это не кредит. Я вам сейчас объясню, что он делает по факту. Да? вот Те, у кого есть предоплаченные карты кредитные, я вам расскажу, что это такое. Смотрите, сама по себе процедура открытия предоплаченной карты, она предусмотрена законодательством 151 ФЗ. О чем это говорит? что Вы можете прийти в банк, Открыть карту без э, расчетного счета, без счета в банке. Да, то есть просто карта будет привязана к некому виртуальному лицевому счету. Дальше вы на этот виртуальный лицевой счет, он именной, вы на этот виртуальный лицевой счет кладете э, свое платежное средство, 1000 рублей. Да, оно как бы привязано к карте. То есть ваша карта, ваше платежное средство, э, но ну, поскольку 1000 рублей в номинале, да, в бумаге, и тысяча рублей, которая на карте является по закону идентичными средствами идентичными платежными средствами с одним и тем же номиналом. Поэтому вы там или в банкомат вставляете, или а, сотруднику банка в кассе отдаете 1000 рублей бумажками билетов Банка России, да, и взамен получаете вот свою пластиковую карточку, на которую вы сами положили 1000 рублей. И теперь вы этой карточкой можете расплачиваться в магазине, в кино, пойти кофе в кафетерии купить и так далее. Ничего сложного в этом нет. Значит, но... Есть некое ограничение. По большому счету банкам выгодно, выгодно, чтобы вы приходили, открывали вот такие вот предоплаченные карты и несли им туда свой кэш, потому что они таким образом будут обналичивать. Но, ну хоть какую-то наличку иметь у себя в, в ну где-то там хранилище, да. Но что они делают? Они нарушают сто. 100... 61 федеральный закон, до да, о национальной платежной системе. Каким образом? Там четко прописано, статья 7, четко прописано, что банк, сам оператор вот этих операторов электронных денежных средств, то бишь банк, да, ну вот Тиньков, допустим, не имеет права увеличивать остаток. Вот что значит увеличивать остаток? Увеличивать остаток, вот вы, допустим, положили на карту 0, ничего не положили, да, вот у вас там 0 рублей. Остаток на карте 0 рублей. Положите 10 тысяч, у вас будет остаток на карте 10 тысяч. То есть, с точки зрения банковской деятельности, это не денег у вас на счете 10 тысяч, да, а остаток. У вас все остаток, сколько бы там ни было, все равно это остаток. Считается остатком, понятно, да? Если вы открыли себе карту, да, то положили туда 1000 рублей, то остаток на счете будет 1000 рублей. И вот есть такой закон, 161, да, статья 7, в котором говорится, что банк не имеет права увеличивать остаток. То есть за счет своих каких-то средств вам приписывать туда не 1000 рублей, а 2000 рублей, 10 тысяч рублей и так далее. Попросту говоря... Банк, который, у которого электронные денежные средства, да, то есть виртуальные денежки, он не имеет права давать кредиты этими деньгами. Вот что означает этот пункт. Вот Кто не верит, открываем, читаем. Значит, кредиты электронными деньгами выдавать запрещено. Более того, я вам скажу, что... А следующий пункт говорит о том, что проценты начислять на остаток тоже запрещено. Мало того, что кредиты выдавать, так еще и проценты на остаток начислять да, тоже запрещено. Вот все, что им разрешили... Это, пожалуйста, пусть клиенты приходят, открывают себе вот такие предоплаченные карты, закидывают туда. Но это все тоже самое. Ребят, аналогия везде. У вас у всех предоплаченные мобильные телефоны. У всех абсолютно. Деньги кончились, связь отрубилась. Чтобы телефон болтал, вы туда идете, закидываете тысячу рублей. И пока вы ее не проговорите, понимаете, у вас есть связь. Все то же самое, идентично. Проводите аналогию в голове, вам станет все понятно, как это работает. У вас предоплаченный интернет, такая же история. Понимаете, у вас предоплаченные телевизоры, такая же история. Везде. Вы за свет также платите, предоплачено. То есть история один в один. Вы можете закинуть тысячу рублей, они там потихонечку будут делать начисления, эти денежки съедать, съедать, съедать, пока остаток не будет ноль. То есть, в принципе, смысл один и тот же. Я вам больше скажу, что в любом коммерческом банке вы откроете расчетный счет свой, там точно такая же история. Вы открываете расчетный счет, там ноль, там всегда ноль. Ну, потому что пустой кошелек, открыли вам пустую банковскую ячейку, там пусто. Это ваша ячейка, она пустая. Пока вы сами туда что-то не положите, она будет пустая. Все то же самое, один в один одинаковое везде. Что с открытием расчетного счета в банке, да, где у нас будут учитываться платежные а, средства. Это будет а, у нас что уже? Это будут настоящие денежные средства. Да? То же самое и с электронными денежными средствами. Один в один процедура та же. Так вот, если у вас есть либо предоплаченная карта, да, либо э, предоплаченная карта, ребята, она ваша, я вам сразу скажу, что э, если вы с банком договариваетесь, даже если был устный договор или оферта, что вы за выпуск карты ничего не платите, это бесплатно. Да, значит, все, банк, вы пришли написали заявление на вашу оферту, банк вам выпустил карту, карта нулевая. То есть на ней, пока вы туда деньги не положили, на ней не должно быть ничего по большому счету, вот сейчас банки трясут, вот мы вот, Тиньков, да, очень любит говорить, что мы, мы вам дали вот там 50 тысяч рублей в кредит, в какой такой кредит и какими такими деньгами. То есть, да, я пришла, написала заявление, я открыла там, что в банк эту халву дает, что Тиньков дает, предоплаченные карты, везде один и тот же процесс. По большому счету, с точки зрения меня, я ничего не нарушила. Я пришла, открыла карту, да, предоплаченную, то есть где-то там на виртуальном лицевом счете мне там какой-то забронировали что-то ячеечку да я туда положила грубо говоря 1000 рублей или ничего не положила это не неважно Но сам договор просто на выпуск вот этой карты причем Честно вам скажу, тут уже не имеет значения именная она не, или не именная, хотя в законе говорится, что они обязаны выпускать именную карту. Но они не выпускают им, потому что это время, а им надо быстро, понимаете? Поэтому они уже дают какую-то, которая выпущенная с цифирками, привязывают ее к вам, и она не именная. Но с точки зрения именной не именной, понимаете, если ее можно идентифицировать по цифрам, она уже считается именная. Вот, я бы здесь не стала заострять вопрос, это уже делал десятый, понимаете, здесь сам, сам факт, поймите саму логику. А, то есть вот э, процедура получения именной карты до половины, она легитимная. До той половины, когда вы пришли, заполнили заявку, да, аферту вам открыли, то есть банк акцептовал аферту, открыл вам, выпустил, имитировал, Миссировал вот эту вот карту пластиковую, да, если она бесплатная, значит бесплатно. Все, стоп, сделка закончилась. Все, вы никому ничего не должны. Сделка на этом закончилась. А то, что, то, что вы запросили а, в этой же заявке еще и кредит, да, то это надо доказать. Во-первых, значит, здесь смотрите, какая история. А, Во-первых, банк должен вам дать письменный акцепт. На вашу оферту, да, что где вы там банк говорит, вы записали, вы, вы заявление создали. Хорошо, значит, вот это вот заявление должно быть акцептовано, то есть банк вам должен дать письменное, письменное подтверждение, что он вам согласует вот такую сумму кредита к выдаче. Это первый момент, на что стоит обратить внимание. Второй момент. Должен быть заключен договор. В любом случае, на кредит должен быть заключен договор. Это второй момент, да? нет кредитного договора, нет разговора. Третий момент, значит, на открытии и выпуск карты тоже должен быть заключен договор. То есть вы должны четко понимать, какие тарифы, условия и так далее. То есть всю вашу там потребительскую, пользовательскую способность, вы должны все узнать заранее. да, И это обусловлено, что должно быть написано в этом договоре обязательно. Это все в 161 ФЗ прописано, ребят. Вот. Дальше происходит следующий момент. Причем это все идентично для открытия обычных расчетных счетов в банке. Дальше происходит следующий момент. Смотрите. Банк с виртуального счета что он делает? Он увеличивает вам остаток. Это запрещено то есть он говорит что это кредит это не кредит потому что если бы это был бы кредит он должен был открыть а, судный счет 455 вот тогда это будет а, займ либо кредит а, виртуальные деньги не могут быть электронные деньги не могут быть даны в кредит нет такого вот просто законом не предусмотрено И многие говорят что ну, как бы это запрещено, запрещено, еще раз, запомните формулировку, запрещено увеличивать остаток, да, а выдача в кредит электронных денег законом не предусмотрена. Это разные понимания для тех, кто не, не сразу улавливает, я еще раз повторю. Ребята, это разные понятия, потому что кредит, Кредит, он, это форма займа, да? Это мы разбирали выше в лекциях. Переслушайте, кто не понял, что такое кредит. Кредит это некая форма займа, когда ты выдаешь не свою собственность, отдаешь под определенные условия не свою собственность напрокат прокат даешь, да, не свое, вот. А в случае с электронными деньгами такое даже применить не к чему, потому что как ты поймешь, чьи это электрон, там происхождение неизвестно. Вы понимаете, сколько а, народу <занимается>, занимается эмиссией электронных денежных средств? Там просто цифры множатся, как, я не знаю, там кролики в лесу. То есть невозможно, это невозможно. Так вот, сейчас мы имеем такую ситуацию, ребят. У нас 30% наличных денег, и 70% электронных денежных средств. 70%! 30%! Когда я говорю за 30%, я говорю в совокупности налоби знала. То есть 50 на 50. Соответственно, вы понимаете, что хождение бумажек, бумажных билетов Банка России на территории нашей страны, где-то примерно 15% понимаете, да, от общей массы и выпущенных денег, от общей массы, это катастрофа. И вот этот вот пузырь должен был когда-то лопнуть, потому что 15% уже не может окупить, понимаете, просто тупо не может. Почему они сейчас всех э, в наглую, наглым образом загоняют в электронные деньги, абсолютно всех, потому что бумажных уже не хватает, серьезно. Вот э, начались проблемы с, со снятием налички. Да? Все знаете, вот, кто бизнесом занимается, если вы захотите снять наличку. Во-первых, вас задолбают, да? откуда такая большая сумма налички. А Во-вторых, во вы должны будете написать заявку за 3-5 дней, а то еще больше, да? чтобы вам эту наличку привезли, подготовили, в кассу сложили. В общем, целый геморрой, ребят, потому что налички реально уже на всех не хватает. Все, приплыли, вот, и они вот этих вот денежных средств электронных навыпускали столько, что их уже попой ешь, понимаешь, их некуда девать. Вот эти циферки, они уже там, ну, откройте выписку из налоговой, по, ну, хотя бы по Сбербанку и посмотрите уставной капитал. Там уже просто попой ешь, там столько нулей, что я не знаю, как это число называется. Вот, ребят, значит, смотрите, сказка у всех одинаковая с вот этими виртуальными деньгами. Вы, вы осознали, да, ипотечники, кредитники, у кого что-то есть в залоге, да, И вот ипотечники, товарищи, у вас такая же история. Значит, первое, что вам нужно посмотреть, это какие лицензии есть у банка. И какие на ваше имя в банке открыты счета? Как правило, у всех будет один и тот же счет, 408-07, обычный дебетовый счет текущий. Где эту информацию взять? Либо у банка спросить, банк, если не дает, идите в налоговую. Смотрите, что есть в налоговой. В налоговой, еще раз говорю, будет только текущий счет. Значит, банк не имеет права открывать ни судный счет, ни счет ценных бумаг, только потому, что у него на это нет лицензии. Но даже если он посчастливился и есть лицензия, смотрим дальше историю. Как правило, нету. Нам нужно подтвердить происхождение этих денег. Если мы понимаем, что 455 не открыт, да, то это деньги виртуальные, 100% все. Это электронные денежные средства. А раз это электронное денежное средство, да, то есть где-то на каком-то виртуальном счете а, был создан вам лицевой счет, и там выделена некая, некая сумма в электронных денежных средствах. То есть, что это значит, что сделана запись, просто сделана запись, и все, то, ребят, это запрещено. Потому что открыт вам без вашего ведома, да, ну может быть и с вашим ведомом, но не суть. 161 федеральный закон, статья 7, это запрещает увеличение остатка на остатка электронных денежных средств запрещено. И никакие проценты а, банк выставлять, ни пени, ни проценты, ничего банк выставлять не имеет права. Это запрещено. Что у потечников с открытыми текущими счетами, что у тех товарищей, кто в Тинькове, там где-то еще в Сувкомбанке набрал себе предоплаченных карт. У всех одна и та же процедура, понимаете? Вот эти вот кредиты числятся на виртуальном лицевом счете. Все, а на виртуальном лицевом счете запрещено увеличение остатка. Если вы сами туда ничего не положили, сами при открытии, то там должно быть ноль. Понимаете, в чем фишка? Вы можете положить туда только самостоятельно, а они увеличивать не имеют права. Вот и все. Вот, вот это надо понимать, вот это надо доносить до судей. Вот этот именно вопрос. И здесь вам в подспорье вся вот эта информация, две последних лекции, чтобы разобраться, что такое предоплаченные карты. Значит, выбивать они будут, пользуясь тем, что, во-первых, у нас и судьи низших инстанций безграмотные, и люди безграмотные грамотно не могут преподнести, да, что есть, почем. И люди понимают, что их обманывают, но они не понимают, как. То есть, по большому счету, выдавая вам э, циферки, написанные учетные, то есть надо что до судьи донести? Что это некая учетная запись. Причем электронные деньги выпущены кем они выпущены? У нас деньги вообще запрещены к хождению другие, отличные от рубля. А рубль у нас не ходит, понимаете? Вот. Поэтому здесь такой сложный вопрос. Значит, ребят, вот эту всю историю вам нужно осознать, понять, как это работает, где вас дурят и в чем дурят. Но ну, вот... в в случае предоплаченных карт и в случае э, выдачи кредита без открытия судного счета это грубейшее банковское нарушение, это махинации в особо крупных размерах, это э, мошенничество. Вот, поэтому здесь надо привлекать и прокуратуру, и всех-всех-всех, вот, и нужно очень грамотно к этому подходить, я не знаю, кому очень плохо легла информация, переслушайте, пожалуйста, еще раз. Я сослалась на те законы, и те статьи, которые вам нужно изучить и прочитать, вот, и как только вы разберетесь, да, вы сами способны составить грамотное обращение и в прокуратуру, и в органы милиции, да, что вас ограбили. Почему? Потому что. Потому что вы вносите деньги на свой текущий счет, да, вот у потечников такая история: вы вносите деньги на свой текущий счет, а эти деньги в неизвестном направлении пропадают. Ну, платежные средства вносите, а куда они пропадают? Кто их списывает? Вы давали поручение на списание? Нет, не давали. Это разные вещи, если вы писали в оферте на открытие счета, да, и вам не акцептовали вот это вот поручение. То есть, куда они делись? Вы платежным средством дальше не пользуетесь, понимаете, вы положили на свой дебетовый счет, у вас там по, по логике должен быть э, кредит очень хороший, то есть должен быть в плюс, плюс, плюс, плюс, плюс и сумма копится, а сумма списывается в неизвестном направлении, вот куда она списывается, это воровство, воровство с вашего счета. Дебит, кредит, значит, 455-го судного счета и счета ценных бумаг – это отдельная история. Там происходит просто мена, взаимозачет и мена. Со счета происходит воровство, ребятки. В прямом, в наглом смысле. То есть, мало того, что мена произошла, да, так вы еще и куда-то кладете деньги, а они в неизвестном направлении улетучиваются. Вот, Поэтому разбирайтесь. Сначала чего, с чего надо начать? Да, разобраться вообще, что у вас происходит. Какие на ваше имя открыты счета? В принципе, да, какие у вас есть бумаги на руках? Посмотрите, у вас должен быть как минимум кредитный договор. У вас по-хорошему должен быть договор на открытие счета. На каждый открытый счет должен быть договор. На каждый. Не один на все, а на каждый. У вас должна быть заявка оферта на открытый счет. У вас должно быть письменное подтверждение. У вас должна быть заявка оферта на безакцептное списание денежных средств в, в, в пользу кого-то. То есть, вы должны видеть в пользу кого. да Это все будет списываться и на какой счет зачисляться. Вот. У вас должно быть подтверждение этого акцепта да, вот эта авиаз고요, акцепт вам должен быть дан что у вас еще должно быть Ну, график платежей это вообще смехота да откуда он берется непонятно вот какой там график платежей у вас должно быть договор ипотеки отдельный если вы делали закладную до да? что такое договор ипотеки это договор закладной вот там должно быть все прописано что вы выпускаете ценную бумагу да выгодоприобретателем становится банк и так далее. То есть это где-то ценная бумага должна быть учтена. Вот. Вы имеете полное право запросить у банка. В обязательном порядке банк вам обязан предоставить эту информацию. У какого лица сделана учетная запись? о вот этих вот ценных бумагах, о векселе, кредитном договоре и об ипотеке. То есть кто отвечает, кто держатель этой учетной записи? Вот у того, кто банк может не делать у себя, это может Центробанк сделать. Вот вы запросите, учетная запись создается при, а, при регистрации ценных бумаг, она создается. Так вот где она была создана? В вашем банке? В вашем банке вряд ли, там лицензии нет. Где? В Центробанке, значит, делайте запрос в Центробанк, что прошу сообщить, мной были выпущены такого-то числа две ценных бумаги. Значит, поскольку банк мой, где я выпускала эти ценные бумаги, значит, не признается, да, прошу Центробанк сообщить, в каком учреждении, в как, у какого юрлица, какое юрлицо ответственное за ведение учетной записи? Почему? Потому что Центробанк за это очень сильно всех бьет по башке. Там даже предусмотрена ответственность за потерю учетных записей. И лицо, которое потеряло эту учетную запись, обязано за свой счет восстановить. Понятно, да? Потому что ценные бумаги, ребят, это дело серьезное. Это не просто фантики. Вот. Поэтому запрашиваем Центробанки. Разыскиваем учетные записи, кто их ведет, вот, кто ответственный за это. Ну и, соответственно, дальше разматываем всю остальную картину: да, почему у вас две ценные бумаги приняли? Кто поставил их на учет, непонятно, кто за них несет ответственность, скажем так, такую арбитрскую, да, непонятно. Вот. И имея на руках два актива, Кредитный договор, да, почему я вам говорю, что в кредитном договоре, ребят, не смотрите на график платежей. У вас кредитный договор в вексель обеспечивается не графиком платежей, а обеспечивается залогом у потечников. Вот, то есть по большому счету залог это такая же ценная бумага, вот эта закладная, вот такая же ценная бумага, это актив, это актив банка, который можно продавать, перепродавать, торговать на бирже и так далее. Вот, поэтому пусть они нам не рассказывают, да, что векселя там обеспечиваются вашими платежами, платежными обязательствами и так далее. Вот такая вот информация по предоплаченным картам и по расчетным счетам дебетовым, чтобы вы уже понимали, как вся эта схема устроена, вот, и откуда же берется эмиссия денежных средств. Еще раз вам напомню, что эмиссия других денежных средств, кроме денежной единицы, запрещена. Вот, по Конституции запрещена. И эмиссию производит только Банк России, Центробанк. А по факту получается, что эмиссию электронных денежных средств выполняют все ИПшники, выполняют все производят все юрлица, производят абсолютно все граждане физлица, да, когда оплачивают штрафы там и так далее. Ну, в общем, ребята, вы, мы, мы все вместе с вами участвуем в одной большой афере. Понимаете, и если уж по чесноку разбираться, по чесноку, да, то все должны пойти паровозом вместе с банками, за банками туда же, да, в места не столь отдаленные, солихард встречай. Вот, поэтому просто осознайте, просто осознайте масштаб, в который вас втянули. Это легализация отмывания денежных средств. Это дальше можете докручивать по своей фантазии. Но это глобальная афера, и вот делается она таким образом, причем по большей части вашими же руками. Вот, всем удачных осознаний, все, если есть вопросы по этой тематике, пожалуйста, задавайте.